Здравствуйте! В этом уроке научимся создавать увеличение части видео. Данный эффект очень часто применяется при создании обучающего видео. Перетащите клип на линию времени. И создайте ранее изученным способом переход композит. Растяните его по размеру видео или по размеру части, в которой нужно создать увеличение. Создадим ключевой кадр, с которого начнется увеличение, нажав на кнопку с плюсиком. Передвиньте черный маркер немного вправо и создайте ключевой кадр. Создайте еще один ключевой кадр. Щелкните двойным щелчком мыши по красному квадратику. И введите удвоенный размер, ширины и высоты. После чего нажмите ОК. Но, как вы могли заметить, увеличение не произошло. Дело в том, что переход композит работает по отношению к другому треку. А так как следующая дорожка пуста, данный эффект не активен. Создадим черный фон. Для этого перейдите на вкладку «Дерево проекта» и щелкните правой кнопкой мыши. Из контекстного меню выберите «Добавить цветовой клип». Вы можете выбрать другой цвет, длительность, а также ввести имя клипа, после чего нажмите кнопку «Ок». Перетащите цветовой клип на первый трек и растяните его по размеру перехода. Увеличение успешно произошло. Теперь настроим размер ключевого кадра. Создадим еще один ключевой кадр. Рассмотрим получившийся результат. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.